Все, что было до нее, не вышло. Все, что после. Все, что было до нее не важно. Все, что будет после, в сердце запишу. Все, что было до нее не важно. Она сейчас со мной и этим я дышу. Все, что было до нее не важно. Все, что будет после, в сердце запишу Все, что было до нее, важно Она сейчас со мной и этим я пишу. Все, что было до нее, неважно для меня С кем она была тогда и с кем был в то время я Главное, что есть сейчас Та забота и тепло, и наш внутренний огонь всем назло, всем на зло всем разрывает тишину, через слезы, через боль. Мы искали свой причал и нашли его с собой, Освещает долгий путь. У сегодня звезда, И так будет всегда, будет всегда.